Всем привет, с вами RJ Corporation И это небольшой летсплей Связан с 23 февраля Всех э, с праздником э, Кто служил, кто будет служить Кого сейчас скоро заберут Хотя еще, наверное, не скоро Там призов весной и осенью, походу В принципе, вот э, Я решил поиграть в Battlefield э, Play for free Ну и так начнем я уже играл в эту игру но мне она особого удовольствия не принесла так что если вы захотите в нее поиграть то честно не советую ибо никакого там ничего интересного, ничего нового они не придумали и, и... все очень как-то скучно непонятно сейчас у нас идет загрузка загрузка так режим штурм уман совет дня чтобы управлять самолетом или вертолетом надо пройти курс обучения пилот самолета или пилот вертолета администратор battlefield play to, for free что-то там неинтересно пехота намерилась захватить ка. Так, вот у нас запустилась игра. Нам надо захватить и... точку. Тут есть это какой-то транквилизатор или. А, это чинить тачки. Не тачки, а... Ну да, тачки, технику. И меня удивляет, что тут нож просто один раз ударить, и он должен восстановиться. Это. Так, есть тут какой-то транквилизатор, я не знаю, с этого говна можно вообще кого-нибудь убить, я не пробовал. А, блин, я не запустил, к сожалению, в полный экранный режим что-то. Может качество изображения будет не самое лучшее. Уайк, кто-то у меня уже шпа шма. Блять. Гасит кто-то. Это говноаед. Так, я походу захватываю точку, а почему я захватываю точку русских? Я хочу быть за русских. Мне что-то сказали, и мне как-то до да, жопы. Бля, почему тут так открыто? Бля, в чем суть, если я пущу бля, российский флаг и повешу, да, американский, туп, то... или как он? Да, американский флаг, туп, блядь, я что, войну выиграю, вот сука говное бах от сучара с ножа меня у блять а... Хип он, блять так я вот зареспулся продолжаем продолжаем бежим бежим блять это что за говно юхтва Блять, вертолет ебаный. Я хочу тоже вертолет. Блять, графика как. В Майнкрафте. Я, конечно, не графа дрочер, но можно бы постараться сделать попизже. Да б твою мать! Да, графика. Ладно. Вполне сойдет. В ближайшее время я. Блять, да что ты за баная о, тачка. О. Блядь. Не я за рулем? Да б твою мать. Дудная еду. Блять. Вот. вот урод. Ладно, попробуем. Так, а... в ближайшее время я сделаю с Русланом совместный а, летсплей на. Battlefield Hero В принципе ничем не отличается только графика как в Team Fortress Других отличий я в них не нашел Та же самая оконная бле, херня Клиент какой-то вообще непонятный Больше всего мне радует как говорят на русском если там скажут что-нибудь хотя не знаю, я, я играю за мерикосов. На пылесос. Бля. Надо поменьше матом ругаться, конечно, но. Опа, опа. Блять. РПГ. Да Вот как тут матом не ругаться? Что это за. А он не. Мне офигеровали. ⁇ бану с него с РПГ. Блин, как его нахер на части не разорвала. Бля, я хочу вертолет. Дайте мне вертолет. Или самолет. Хоть что-нибудь. Танк желательно. Да, блядь, да. Кто меня стелит уже? ⁇ б твою мать. Фиговый из меня стрелок. Когда я вчера играл, блин, так они. Блять, поражение. Ну.. Ну и хер с вами. Говное. Я хотел под... Я хотел подписаться Супер Нигер, но там мне было написано недопустимо цензурная лексика, я вместо И поставил один и все равно. О, самолет, самолет! Погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали, погнали. Блять! Говноед! Вот сука, а. Ну, блять, сейчас забьют. А самолет! Сука! Урод! баная мразь нахуй! файер Fire не, нельзя туда! Нас уже стели, да что ж вас нахуй! Так, это наши. Кто вообще поймет? Все, я идите. Попадайтесь. О, кстати, можно попробовать. вообще не блин неудобно играть естественно если это пыльну ракетой может эту херню надо сбить или или чего <звучит> бля Р... блядь да ёб ёп... о рпг о там русские базарили как будто они сидели блядь они военные о американский флаг ненавижу говноеды только бульба блять только хардкор. Щитман, блядь. Да ебал. Да блять, иди ты, мразь тупая. А есть вообще гранаты? Как? Нету гранат, походу, да? У него вот-то у меня есть РПГ. Бля. Это дерьмо, невозможно играть нормально. Это просто. Вот, тут уже захватили лётную. А нет, стоп. А я русский. Так, блять, заебись. Все, буду выжидать тут всяких гнажуев. Блять, какая нудная игрок. Блин, это просто... Это позор. Мне обидно за Battlefield. Захлачен флаг, плюс 200. Да срал я на ваши, плюс 200. Оба, а, блять, свой. Срал я на ваши, плюс... Ой, плюс 200. Бегу на А. Прям, блять, как в контре. Хотя я не люблю контру, если честно. Ни одной из частей, ни 1.6, ну ни Source, ни Condition Zero. Я... Ну Хотя в condition... condition Zero я не играл никогда. Блять, танк. Юб твой! Давай. Пехоту, Ба. Бля. иди. Condition zero я никогда не играл, но.. На тебе спин урахит. Блять. Убийство врага. Так, надо. надо лечилка надо. 7. Сейчас, ЗБС. За ЗБС. <кхех> тихо, тихо, блядь. б твою да мать! Хитман, блять, опять, сука! Так, я немножко приостановлю запись, если можно. Конечно, можно. Так, продолжаем. Так, точка А. Блять, очку выебала. О, тут тоже можно. Вас понял. Вас понял. Кто это озвучил? Медик, помощь, я себе, блядь. Ч, ты ошиковая, что ли, ба? Гопники егоя. Секундочку, я играю за негра. Ой, русский негр, блять. Я, я, я, я, я. Ёб твою, как далеко, блядь, бежать мне уже, да еба. Вот она. Да ёб твою мать. Заебись. Ооо. Ладно, ладно. Пизду рещина. Иди нахуй. Долбоящик на. Так, тут уже все захвачено. О, что это? Ух. Ба. Пиздец, да вы чё, охуели что понял. ли? Вас понял Охуел ты, блядь Мразь ебаная Давай быстрее Беги, блядь Беги, лес, беги, да беги ты! Фу. Я не понимаю, как тут победить. Тут вообще ничего не пишет. Не сколько ты, бля, не, ну сколько ты убил, тут пишет, но я имел в виду, сколько осталось, там, не знаю, захватить точек, что ли, блин. Оп, едет кто-то, не едет, никто. Сколько да, обижать? Блять, как долго. О! Гудное, блять. Плюс один. Бах. Куда она полетела? Урод тупой. А я побегу. Вай, вай, вай, вай. Вах! Вах! Слющий, бля. А где пюта аргузи? Ооо! Продаются. Так, как ремонт, подбор. Бля. ⁇ ба, наверное, манда, блядь. Аскадар, блядь. Нет у людей фантазий. И самолетов тоже нету. Гомна, ⁇ жопы. Всё, поехали починили поехали появляется 40 б ой крик души о вертолет збс э -э о бля я понял f1 а 2. мы все f4 F5, F2 Админ сервер, это всем насрать, то админ, блядь Почему-то прервалась запись, но я ее восстановил Ха Блядь, загрузка, супер а? Рещи как-то можно, о, спасибо, покину сбой Говно игра Суицид, блять. Ну хуя совершать суицид. О, что это? С возвращением боец. Уровень 2 открыть новые предметы. Открытый. Фанс. Одно очко обучения. Я знаю только одно очко. То, что между будут, Так, ну что я могу обучиться? Чему точнее? Вертолет. Самолет. Бля, мне как бы насрать. Я закину эту игру через пару дней. Так, где тут магазин? Блять, оружие. Бля, ребят, это, это не смешно. О, курица, курочка. Из... Ну, да, ладно. Так, одежда, одежда. Ага, а, ага, я все к этому говно. Так, сколько у меня бабок вообще? Голова. Давайте шлем купим. Хотя, блядь, скейтерский что ли? Тут в кепочке. Не прикольно. нет. Не ходим на шлем. Дно, фу-фу, дно, дно. А у нас. О! Сколько он стоит? 149. блядь, давайте купим, ёб. В 30 дней навсегда. Давайте за. А, блядь, и... Ладно, давайте. Хуй на вас. Говное, да, блядь, жлобы тупые. А, закрыто еще. Проект все закрыто, ебто Лицо. сделаем очкарика 169. не занялись вы, мой Блядь, почему тут только все до это, это бред. Вот не люблю эти, донатские эти, всю эту херню донатскую. Ты сто мне стер шлем на 30 дней. Трибуты. Набор э, пилота для незаменимых боев. вот, а все, иди, как хуя, пошатайся. Атрибуты 2, что я могу купить? 99, 99, 99, 9, 9, блядь. Чмари одежда. Ладно, хуй на вас. И... Сколько у меня вообще денег? О, что это? Ай, пошли нахуй. Оч очко обучения. Купить очки. Обналить обучение. А вот и настройки. В общем, игра полное говно. Не играйте, не устанавливайте, даже можете на нее не смотреть. Только зря потратите время и нервы. А в целом всех с 23 февраля. С днем Защитника Отечества. Всем желаю удачи, добра во всем мире. Peace. До свидания.